Здравствуйте! Здравствуйте. Мы Сауле и Мурат Тенебаевы, мастера трансформации жизни, практики психологи, телесные терапевты. Каждый месяц 13 числа мы загадываем желание, которое обязательно исполняется по щелчку пальца. Приходите обязательно, мы вас приглашаем. Также хотим рассказать, как исполнилось наше желание. Хотели побыть в таком живописном месте, мы сегодня с вами в Каскелинском ущелье в мораловом хозяйстве а также скоро едем путешествовать в Японию. И наше желание сбылось. Желаем вам, чтобы ваши желания тоже исполнялись. Для этого вам нужно прийти к нам каждого месяца, 13 числа, где мы на живую проводим эту практику. Если вам понравилось это видео, поделитесь с друзьями, ставьте лайк, внизу напишите комментарий, напишите свое желание, и оно непременно сбудется по щелчку пальца.